Богатырская сила – результат тренировок и постоянного преодоления трудностей, связанных со здоровьем. Конечно, гири – это не для всех, но на краевом паралимпийском фестивале есть возможность для каждого. Я живу в Пермском крае и представляю Верещагинский район. Мне здесь нравится, соревнования интересные, рядом ребята, с которыми я общаюсь. Соревнования проходят с соблюдением всех мер санитарной безопасности. На открытии пары фестиваля более 500 спортсменов со всего Прикамья. Спецгость фестиваля четырехкратная паралимпийская чемпионка Любовь Панина вдохновляет своим примером начинающих спортсменов. Для меня самая главная победа это во Франции. 92 год дистанция была 15 километров, я на ней заняла первое место, золотая медаль. Единая Россия в рамках проекта «Единая страна, доступная среда» проводит паралимпийский фестиваль с 2011 года. Здесь нет проигравших, каждый, кто вышел на старт, уже победитель. Задача сделать все возможное, чтобы помочь им в этом, обеспечить условия для общения и подобных совместных мероприятий. Мы видим с вами реальную результативность спортивных проектов Единой России, потому что они, они вот работают в самых разных сферах, в самых разных отраслях, и вот сегодняшний краевой паралимпийский фестиваль он также проходит в рамках одного из спортивных проектов партии Единая Россия. Единая страна, доступная среда. Парафестиваль мероприятие уникальное. Забота и поддержка это ключевые принципы для партии Единая Россия. Именно поэтому партия организует и развивает этот фестиваль. А партийный проект Единая страна доступная среда это не только создание условий для спортивной и творческой реализации, но и содействие в создании доступной городской среды, равных возможностей для обучения и трудоустройства. Анастасия Петухова, Александр Нуприенков, телекомпания Ветта 24.